Всем привет, с вами я от И Сегодня мы узнаем с вами новости за последние 7 дней. Поехали! 27 февраля вышел новый автобус 31, который заменяет маршрутку 101. То есть автобус ездит по маршруту 101, а 101 ездить по новому маршруту, который вы видите на экране. 25 февраля 2023 года в центре провели шоу от канад Шаптонбеков, где выступал Саган и много-много людей. Само видео вы можете уже посмотреть на, кан на YouTube-канале канад Шоумен. Россия в Кыргызстане построить 9 новых суперсовременных школ. Как сообщил начальник управления президента России, по его словам, строительство начнется уже в 2023 году. 22.0 с таким счетом Кыргызстан разгромил сборную Малазию по Чемпионату мира по хоккею. С 8 марта в Кыргызстане будут действовать новые дорожные правила, это за вождение в нетрезвом состоянии могут водителя лишить прав или арест, а за Трижды нарушившие правила ПДТ, вы можете сдать экзамен обратно. Подробнее и другие новости вы можете узнать по ссылке в описании. Теперь о Бакоте. В Кыргызстане ожидается потепление Бакоте до плюс 20 градусов. Вот и все. С вами был Атлет, и вы на YouTube-канале Атлет Кейчи, и прощаемся до новых новостей, и всем удачи, всем пока.